здравствуйте уважаемые товарищи пользуясь случаем делаю второе видео по поводу лайфхаков из аптеки значит это видео теперь будет касаться такого великолепного средства обезболивающего средства как лидокаин мы все прекрасно знаем что наша система медицинская она перешла на медицинское обслуживание но по УМС обслуживание у нас никто не отменял. Ведь у всех у нас, когда мы приходим в поликлинику, у нас у всех требуют страховки. А ведь для чего нужны наши страховки? Эти страховки обеспечивают нам для нас бесплатное обслуживание, то есть которое обеспечивают страховые медицинские компании. Но однако, несмотря на это, нас, нам, с нас требуют оплату. Вот Что вот это все, но для того, чтобы мы сами не ходили на это все по ОМС и не пытались там лечиться, нам начинают, значит, втюхивать в наши головы о том, что у нас плохие препараты, значит, лучше вот у нас тут есть вот в платном кабинете, всегда при поликлиниках, я особенно сужу стоматологические поликлиники, существуют платные кабинеты, вот в платных кабинетах у нас прямо супер средства. и именно там у нас, а здесь у нас самый плохой, у нас обезболивающий препарат, лидыкаин. Итак, что же у нас такое, что же такое ледокаин? И почему такой он страшный? Стоит ли его бояться? Действительно настолько ли плоха анестезия ледокаином, как пугают нас все наши медицинские, официальные медицинские учреждения? Я считаю, что эти учреждения стали на бандитско-воровских общиках, и они просто вас обманывают. А теперь вы послушайте меня, решать, слушать меня или не слушать, а также лечиться под лидокаином или не лечиться под лидокаином, решать вам. Я хочу высказать свое мнение, мнение специалиста по поводу такого прекрасного средства, как лидокаин. В свое время ледокаин пришел на смену навокаина. Я не могу сказать, что когда мы работали с навокаином, навокаин был очень плохим средством. Единственное, что навокаин мы всегда набирали небольшую капельку адреналина. Почему? Потому что адреналин является сосудосуживающим средством. И с новокаином он был нужен не для того, чтобы продлить анестезию. Просто новокаин сам по себе понижал давление. Он мог, и причем у некоторых давление могло очень резко упасть. Наличие адреналина в новокаине позволяло удержать давление в норме. И работать с этим новокаином вполне в нормальных условиях. То есть я помню хорошо новокаин, я нисколько не страдала по факту того, что я работаю с новокаином, и то, что мы делаем анестезию новокаином. Но когда на смену пришел ледокаин, конечно, мы вздохнули более свободно. Почему? Значит, запомните, что ледокаин применяется и в кардиологической практике. Я отработала на скорой помощи. У меня в э, родители, у меня мама проработала практически всю жизнь на скорой помощи. Я с седьмого класса с мамой ездила, оказывала медицинскую помощь по вызывам, я бредила скорой помощью. Поэтому неотложную помощь и а все прочее я знаю, как никто другой. В кардиобригаде моя мама тоже ездила, и я ездила с этой кардиобригадой. Я видела все своими глазами, я все это колола, я все это делала. В общем, в свое время я скорую помощь знала наизусть, поэтому лидокаин применяется в кардиологической практике. Я, себе, я специально вот перед этим видео, ну, поинтересовалась в справочниках, в медицинских справочниках о том, что же такое лидокаин и каким образом, что он, что какое действие он оказывает на сердечную мышцу и почему его так любят кардиологи до сих пор. Значит, ну, первое, что лидокаин медленно метаболизируется в организме. То есть, что такое? Он медленно в организме разлагается. Он же оказывает обезболивающее действие. Следовательно, происходят химические процессы. И организм, попадая на внедрение инородного какого-то даже раствора, и это само, он начинает его инактивировать. Так вот. Лидокаин инактивируется достаточно медленно, поэтому он позволяет именно сделать анестезию и продлить ее столько времени, сколько нужно. Причем достаточно одного укола, не надо подкалывать много раз, но по и к этому мы еще вернемся. Дальше. Рядом с лидокаином у нас появился тримыкаин. Вы слышали наверняка такое. такое. Это, в общем-то, группа лидокаина. Но я не знаю, почему тримикоин у нас долго не прижился. Мы тримикоином долго не работали, хотя мне наши хирурги давали тримикоин. Мы уже потом ходили, доставали. Мы считали, что тримикоин даже лучше лидокаина Но э, суть анестезии в стоматологии вовсе не зависит от лекарственного препарата, которым колется анестезия. Она зависит от умения врача-стоматолога делать правильно анестезию и понимать весь механизм, сильно действующей анестезии Дальше. Вас пугают токсичностью препаратов, а вот те препараты, которые колят они, они не токсичны. Так вот, токсичность препарата любого зависит от концентрации, которой будет. Лидокаин для проводниковой анестезии использовался 2%. То есть мы кололи 2% лидокаин. Но, извините меня, от одного кубика лидокаина никакой токсичности в вашем 50 килограммовом, ну, это в среднем 50-60-70 килограммовом организме вам никакого вреда этот кубик лидокаина не принесет, но правильно сделанная анестезия, именно вколотая именно туда, куда надо, эта анестезия сделает свое дело и очень хорошо. Значит, э -э, лидокаин, лидокаин для сердечной мышцы обладает антиаритмическим действием. И стабилизирует влияние на мембраны клеток миокарда. Значит, он стабилизирует влияние клеток миокарда, вернее передачу нервных импульсов. А теоритмическое действие его обезб... действие обеспечивается стабилизирующим влиянием на мембраны клеток миокарда. Он подавляет очаги возбуждения, но по факту на функцию клеток, то есть клеток миокарда, на их сократительную функцию, то есть то, что они должны видеть. Мы-то живем благодаря наличию того, что у нас клетки миокарда функционируют правильно, и сердце, наш мотор функционирует нормально. Вот. Так вот, функцию миокарда, клеток миокарда, он не, не подавляет, но излишнее возбуждение он устраняет, он способен это делать. И таким образом, показания к использованию лидокаина самые наипростейшие. Это желудочковая экстрасистолия и желудочковая тахикардия. Присмотритесь, это серьезно. Особенно в острой фазе инфаркта миокарда. То есть он колется при инфаркте миокарда. Также при инфаркте миокарда в острой фазе он оказывает профилактику фибрилляции желудочков. То есть что такое, когда сердце начинает сокращаться, черти как, в результате тока крови останавливается, оно не перекачивает, а просто вот так вот эти вот самые желудочки сокращаются, и все, и человек умирает. Поэтому вот какое действие оказывает вам ледокаин. Значит, теперь коснемся немножко обезболивания в стоматологии. Я уже делала видео по факту удаления зубов и всем необходимому но теперь хочу немножко поподробнее остановиться на анестезии. Благо, у нас время есть. Анестезия в стоматологии делается обезболивающими средствами. Значит, в обезболивающие средства иногда добавляют сосудосушивающие препараты, а иногда обезболивающие средства просто, обезболив... ну, просто его без сосудосушивающих средств выпускают. То есть там делаются специальные пометки. Вот убистазин очень хороший, хороший препарат мы и работали. Мне лично очень нравился скандонест. как все считали скандонест очень слабый препарат. Вы знаете, скандонест можно было и колоть даже детям, даже детям. Вот насчет лидокаина я вообще молчу. Лидокаин можно колоть всем и даже сердечникам. Поэтому люди, которые, у которых наблюдается патология сердца, люди у которых давление подскакивает, черти как у которых это самое, но давление это щитовидная железа, это не сердце. Поэтому там немножко другой механизм, но тоже можно. То есть лидокаин вам не то что думать о том, он вам показан, вам показана инъекция лидокаина. И люди, у которых есть хоть какая-то патол... сердечная патология, убедительная просьба, никогда не колите никакие импортные анестетики, ничего, просите уколоть лидокаин. Если врач знает, как делается анестезия, поверьте, ему без разницы, чем дело. Ход на вокаином. Он сделает ее правильно, он сделает ее грамотно. То есть, э, насчет анестетиков. Значит, сильно, опять же, он говорит, у нас потрясающе сильная анестезия. И достают, э, допустим, достают препарат, на котором написано форта. Форта, везде пометка, это значит двойная доза сосудосурживающих средств. То есть, Господи. Секрет сильной анестезии, со слов врачей, это анестезия, в которой, в которой есть препарат, в котором есть сосудосуживающее средство. Когда вкалывается препарат, в этом месте сужаются, сужаются сосуды, и отток, отток крови замедляется, Поэтому за счет этого обеспечивается присутствие обезболивающего препарата в месте введения и обезболивается длительное пролонгированное действие. Вот и все есть секрет сильной анестезии. Никакого тут совершенно сногсшибательных препаратов, сам препарат никакого влияния не оказывает. Влияние оказывает наличие сосудосуживающего средства или его отсутствие. Я никогда не пользовалась препаратами, сосудослуживающими средствами. Я всегда колола препарат, я всегда пользовалась скандонестом. Значит, почему вот вы говорите, я делаю про ледокаин, а тут же говорю про скандонест? Все дело в том, что у нас есть так называемая карпульная анестезия. Вы видели, иногда берут специальный шприц, ставят туда карпулу, карпулу. она похожа на, ну, такой, как на пузыречек от пенициллина. А потом закручивают иголочку туда. Там тоже два стандарта иголок, американский и английский стандарт иголок. Вот. Но дело в том, что вот эти иголки, они тонкие, как нитки. Они совершенно безболезненные. Они... Анестезия идет просто супер. Поэтому, к сожалению, лидокаин в карпулах у нас не делают. Если бы делали лидокаин в карпулах, я бы пользовалась только лидокаином. Больше ничем. Это совершенно безопасное средство как для стоматологов, так тем более и для людей, которые, которым будет колоться анестезия. Поэтому, пожалуйста, не слушайте все вот эти вот кабинетные бредни по поводу того, что у них самая сильная анестезия в мире. Сильная анестезия в мире, это значит, что у них двойная доза сосудослуживающих средств, что может вызвать у вас опасность какой-нибудь сердечной патологии. Ну, что-нибудь может щелкнуть где-то не, не так. Вот, еще учитывая, что значит, у нас сейчас все-таки идет война. Сейчас, пока эта война информационная, вы видите, кругом блокируют. Мы с вами живем в стране, которая находится на воровском бандитском общиках. Я просто вижу, он, у меня муж работает на заводе, и я вижу, как обманывают на этом заводе и как им и не выплачивают зарплаты и все прочее, как прокуратура их приезжает, проверяют. Вот. Я просто все это вижу. И когда я прочитала книгу Андрея Константинова и посмотрела другими глазами бандитский Петербург, вот, вот фильм смотреть не надо, почитайте лучше книги Андрея Константинова. Вот. И действительно грамотно, потому что эта книга была подписана кровью многих журналистов, которых уже нет в живых. К сожалению, хороших людей перебили всех и осталось нам жить, жить с тем, с чем мы живем. Вот, поэтому либо война недалеко, но могу сказать, поскольку мы для иностранных, для иностранных фирм и капитала мы всего лишь отстой, и мы, и мы лишь, как бы, материал, на котором опробуют различные средства, потом пускать их или не пускать в Америку или в Англию. Вот, поэтому я, допустим, подопытным кроликом быть не хочу. Вот, поэтому меня вполне устраивают... Наши препараты, которыми мы пользовались, мы пользуемся и будем пользоваться. Я еще раз повторяю, мы можем э, по УМС, вам колят лидокаин, и ничего не бойтесь. Если анестезия на вас не действует, значит вам анестезию сделал идиот. Тот, у которого купили этот самый... Когда мы учились на стоматологии, по стоматологии это первое, чему мы уделили внимание. Я помню, как мы, мы зубрили эту стоматологию. Я помню, как мы вот, как только у нас стомы начались, мы называли это стомы. Терстом, хирстом, ортопедия, там, детская, детская стоматология, стомы. Вот как только у нас стомы начались, мы, книг, мы от книг не отрывались. У меня была специальная небольшая книжечка по обезболиванию. И особенно тяжелое обезболивание на нижней челюсти. Там есть тарусальная мандибулярная анестезия. Я просто вижу сейчас, как много задают вопросов по факту того, что прокололи нерв. Значит, Это бывает, вы знаете, я за всю свою жизнь, вот, фу-фу, конечно. Вот, но у меня ни разу не было травмы нервного ствола. Хотя, конечно, мы же не рентген, мы не можем. Но если анестезия делается правильно но ты никогда этот ствол не проколешь. Проколоть его можно только тогда, когда нарушается технология проведения обезболивания. Но я помню, у нас даже принимали эту технологию. У нас, нас настолько драли на третьем курсе, помню, института за эту анестезию. У нас вот конкретно мы прошли анестезию, все, нам сажали пациентов в кресло, люди, ну, люди шли и нормально шли, мы удаляли нормально. Нам сажали людей в кресло и стоял так, а здесь и здесь. Какая анестезия? Почему? Где? Сколько будете кубиков колоть? А вот это, вот это. Вот. И еще... Еще убедительная просьба. значит, Одного-двух кубиков вполне хватает для обезболивания одного зуба. Если вам начинают качать сначала одну карпулу, потом вторую, потом третью, убедительная просьба. Вставайте и уходите от этого доктора. Потому что передозирование всех этих лекарственных веществ ничем хорошим для вас не кончится. Учитывая, это, особенно если вы не употребляете БАДы, если вы не смотрите на такие вот программы, я, конечно, не говорю об участии в сетевом маркетинге. Вот тут недавно мне пришла смс, как говорится, я подписалась, подписалась под контракт в сетевой фирме, потому что я эффективно начала, у меня эффективно пошло похудение. Вот сегодня с утра я занималась, я мерила свои тряпки и визжала от восторга, потому что я вошла в те тряпки, в которые уже перестала входить. А у меня очень много... Я шью сама, шью сама себе одежду и верхнюю и нижнюю любую. Вот очень люблю этим заниматься и прекрасно видела. В общем, я сегодня померила, и я просто в восторге от того, что я одела, в частности, вот этот костюм. У меня застегивался только на две пуговицы. Сейчас он на мне сидит просто идеально. Вот сейчас я бы уже в нем действительно работала, но уже не тот возраст, чтобы работать в костюмчике. Надо уже ходить в халате. Вот. Поэтому убедительная просьба, если вам начинают колоть и говорят, что на вас не действует и все прочее, очень редко бывают люди, у которых атипично расположено, то есть либо немножко сдвинут вправо, либо влево вот это вот отверстие, тарусальное отверстие, убедительная просьба. Не верьте всему этому. Если уж накололи, если нет острой боли, если это самое, то встаньте и скажите спасибо большое. Но сегодня сделано всего очень много. Вот И давайте продолжим лучше завтра. Вот, Потому что я сегодня с таким огромным количеством анестезии. Далее, далее. Анестезия нужна только на такие манипуляции в стоматологии, как при парировании полости зуба, безусловно, на живом зубе, особенно шестые, вот эти вот, шестые, седьмые, восьмые жевательные зубы, четвертые, пятые, значит, у которых есть вот эта вот поверхность, которая выдерживает и вот такую нагрузку, и вот такую нагрузку, называется сагитальные и трансферзальные нагрузки, вот, у них, они очень сильно иннервированы, и если они здоровые, то, конечно, сверлить на живую, это будет очень больно. Почему раньше действительно в стоматологии издевались, что ну, очень больно. Поэтому под анестезией, конечно, да, надо обезболивать это все дело. Только тогда постановка пломбы, постановка пломбы должна идти без анестезии. Потому что, понимаете, как даже вот вы, доктор должен чувствовать. Потому что можно, допустим, сделать, особенно при глубоком корресе, не заметить, что они вскрыли нерв, вам поставят пломбу на вскрытый нерв, у вас разболится зуб. И, естественно, вы опять будете платить по новой. Поэтому ставить пломбы. Я как-то пришла на это самое... Мне уже удалили нерв, все, и надо было ставить пломбу. представляете, этот идиот говорит, а я без анестезии ставить не буду. Я говорю, ты что, совсем, говорю, одурел? И я не стала у них ничего ставить. Я встала и пошла. И, вы знаете, я откровенно пришла домой, взяла лампу, все, и поставила себе пломбу сама. Муж мне помогал. Я поставила себе пломбу сама. Пломба стоит просто великолепно. Я, это самое Был раньше материал, вот я очень хорошо помню, как и векрол только что появлялся, химический векрол. У него большой недостаток был, что он темнел просто в зубе. А вообще материал замечательный. И вот у нас потом появился световой материал «Филтек». Вот иностранный. Кстати, наши материалы были ничуть не хуже. Я до сих пор вспоминаю призмофил, макрофильный материал. И вы знаете, я этим материалом настолько хорошо восстановила зуб парню, мальчишке 15-летнему. Там была полная коронка. Я восстановила этот зуб. И вы знаете, когда подошел ассистент, он начал смотреть вот этот зуб. И тот, который я восстановила, он посчитал, что это его натуральный зуб. И стал хулить меня за то, что я неправильно сделала дорогой когда я ему сказала и показала пальцем, он помолчал, посмотрел на меня и пошел. Вот это было в ординатуре, это было. Я, конечно, я, конечно прыгала от радости, Наши материалы композитные ничуть не хуже. Просто надо знать, надо ставить. Все дело в том, что иностранные материалы, они просто дороже. И просто есть факт и возможность взять с вас денег намного больше, чем они беру, брали бы за наши материалы. Вот за наши материалы обычная световая пломба бы такая, она стоила бы ну, не более 10 100 рублей. А затем материалы с вас берут по 2, по 4, по 5, по 6, по 6 тысяч. Поэтому себестоимость пломб никогда не будет такой, какую берут. Это просто накрутки, это просто наценки. И то, что вам говорят, что вам поставим какую-то крутую пломбу, говорит только о том, что с вас просто хотят собрать большие деньги. Больше ничего. Вот сейчас, конечно, появилось много, много альтернатив. Там и виниры, и... Все, появилось многое, но это просто облегчение работы стоматолога, это ни в коем случае никакие новые там супер средства и так далее. Это просто облегчение работы стоматологов. Поверьте мне, что поставить пломбу обычным химическим материалом, который вот замешивать надо, его намного проблематичнее и более трудоемко, чем поставить пломбу импортным материалом за которые с вас берут бешеные деньги. Там настолько все предусмотрено, что там только вот, понимаете, можно ставить с закрытыми глазами. Поэтому это я вам просто как профессионал говорю. И Да вот, значит, весь всему этому монологу мы подводим итог. Лидокаин далеко не является препаратом, который настолько сильно хулят ни в коем случае, ни в коем случае вы не делайте. Люди, у которых наблюдается сердечная патология, которые сама, наоборот приходите и просите сделать лидокаином. Если что, возьмите лидокаин с собой, купите, он в аптеке стоит копейки. Вот единственное, почему я не люблю делать ледокаин, его не выпускают в карпулах. В карпульных анестезиях очень хорошие иглы. Вот. А делать анестезию нашими разовыми шприцами очень тяжело. Поэтому если вы будете просить делать анестезию, то покупайте разовые шприцы немецкие. Вот здесь могу. Они намного тоньше, они лучше, они острее. Вот мне немецкие шприцы очень нравятся. Либо, либо еще покупайте инсулиновые шприцы. Кстати, для нижней части челюсти, конечно, инсулиновый шприц не подойдет. Короткая игла. А вот для верхней челюсти, если вам надо зуб лечить на верхней челюсти, покупайте ледокаин и инсулиновый шприц. Вот. Вот, кстати, инсулиновый шприц, вы прекрасно сделаете отличную анестезию, там не надо никуда идти, там не надо ничего делать. Сделайте анестезию ледокаином, и поверьте мне, если у человека руки не, не из заднего места, то у вас, вы вылечите зуб совершенно нормально. Вот все мифы вам про ледокаин, про анестезию и про обезболивание, а также про средства, про суперобезболивающее средство. Никаких средств нет, просто в эти средства добавляют сосудосушивающие вещества, которые в большинстве случаев большинству людей не нужны.